Новый Rational Combi Master Plus. Многогранный талант, надежный и легкий в использовании. Он готовит на гриле, жарит и готовит на пару при точных температурах в диапазоне от 30 до 300 градусов Цельсия. Он обеспечивает максимальное насыщение паром и активное удаление влаги для хрустящей корочки. Идеальный помощник повара для постоянного, высокого качества блюд. И это еще не все. Теперь очистка выполняется автоматически. По желанию также и в ночное время. Поэтому Rational Combi Master Plus лучший из когда-либо существовавших пара Идеальный помощник на кухне для тех, кто любит вручную управлять приготовлением блюд. Теперь также в комбинации Combi Master Plus XS.